Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео расскажу про новый интересный проект, называется BitHost Опять же, новая интересная идея, как же они будут интегрировать блокчейн, скажем так, с интернетом Ну, скажем, сейчас у нас блокчейн, я так понимаю, скоро будет в дальнейшем будущем везде То есть, куда ни кинься, везде будем расплачиваться телефонами и тому подобным за все услуги В общем, сейчас, мужики, еще идет пресейл, осталось 20 часов Мастерноды опять же идут на расхват, люди покупают активно, так что там ограниченное количество мастернод. Возможно, даже можно и не успеть докупить мастерноду. Так что такие вот дела. Сейчас вкратце о проекте я вам расскажу. В общем, данная криптовалюта будет предназначена для того, чтобы в дальнейшем в будущем можно было оплачивать такие услуги, как интернет, там, я не знаю, может быть кабельное телевидение. В общем, оплата интернет-услуг. Это как для начала. Также, я думаю, будет дальнейшая интеграция еще идти. Спецификация какая у нас есть. После мастерноды. Мастерноды 3000 монет. В общем, все по стандарту. Время блока 60 секунд. Примайн маленький всего 3%. Всего монет будет 60 миллионов. В принципе, все по стандарту. Время стейкинга созревания 1 час. Так что здесь на этом останавливаться не будем. Идем дальше. Как видите, здесь идет, скажем так, таблица наград, с какого покой блок у нас будет распределение идти. 80% на мастер-ноду, 20% идти на пост. Процент потом будет динамически изменяться в пользу, скажем так, мастер-ноды. Поэтому я думаю, это будет выгодно держать мастер-ноду. И также общее количество за блок у нас будет плавающе увеличиваться. И потом опять на уменьшение идти. Также у них есть, есть и гайды, и туториалы. Скажем так, по настройке, по мастернодам, Так что, кому интересно, можете ознакомиться под Windows, под Linux. В принципе, все отлично. Есть у нас также кошельки по стандарту. Windows, Linux и, скажем так, яблоки. Ну и в дальнейшем, в будущем, обещают у нас кошельки Android, iOS. Ну и посмотрим, как они будут их также опять реализовывать. Как это все написано, будет в первом квартале 2019 года. Ну, кому интересно, можете посмотреть файлы на GitHub. Так что по проекту как бы все по стандарту, но идейка немного интереснее, чем у других. В общем, что у нас дальше? Это не фьючерсы идут. И мы на них особое внимания, скажем так, останавливать не будем, пропустим. Нам же все же интересно, как мы на этом проекте заработаем, как мы получим с этого, скажем так, хорошую прибыль. И, кстати, у них уже оплачена биржа CryptoBright, они уже оплатили. Можете данную информацию получить, зайдя в Discord, почитать. Там постоянно обновляется новость, у них постоянно проект развивается. Администрация отзывчивая, постоянно в онлайне, так что можете задать любой вопрос. Потом следующая криптопия, CoinExchange. Ну, будем смотреть за развитием, как у них все пойдет. Ждем биржу. У них уже есть мастер онлайн, листинг уже оплачен. Монета там есть. Сейчас мы, кстати, туда перейдем и также ознакомимся с данной монетой. Ожидаем CoinMarketCap, ну и остальные мастернодные сервисы, в принципе, это нормально. В первом квартале у них там рекрутинг команды, собрали они команду, запустились, разработка идеи у них была. ну Как видите, ребята еще с первого квартала занимались проектом данным. Видимо, сейчас заработали денег, вложили свои деньги, плюс там пресейл еще идет и запускают дальше, так что данный проект сейчас будет жить и развиваться, думаю, активно и хорошо. У нас за четвертый квартал очень много работы, как видите, много уже этой работы было выполнено. Ждем листинг в этом же месяце у нас, ну вот в этом квартале обещают конниксченч листинг, э мастернодные листинги. В общем, смотрим за развитием проекта, наблюдаем. Я думаю, с такими темпами он довольно таки хорошо и шагнет вперед а, будем смотреть что будет получаться я думаю сильно заглядывать не будем а, 19 год. Ну, можно так немножко глянуть это кое market cup листинг криптопия но ну, слишком далеко я думаю не имеет пока смысла что у нас социальные сети есть. facebook twitter telegram всегда можете написать Самое главное, говорю, мужики, всегда заходите в Discord, по возможности в Telegram. Ну, лучше в Discord, потому что там всегда есть анонсы, новости. Так что вы всегда будете в курсе. Всегда вам там смогут помочь. Прилетаем мы на Masternode онлайн. Как видите, стоимость одной монеты чуть больше 2 долларов. 2 доллара 12 центов. Как вы понимаете, Masternode стоит, грубо говоря, 1 биткоин. Как по мне, это очень большие деньги, поэтому... Думаю, не каждый сможет позволить себе купить, скажем так, целую мастер-ноду. Но, тем не менее, есть люди, которые могут себе и 2, и 3 купить раз. Но они должны понимать, куда они инвестируют свои средства. Не знаю. Я для себя, конечно, прикуплю немножко. Скину их в шарет. Есть шарет каналы на которых можно запускать ноды. И, в принципе, какой-то процент свой урву. Я думаю, сейчас... Так как всего в сети 9 мастер-нот, немного, рой хороший. Допустим, от своих вложений как раз там за 80 дней, думаю, в принципе, неплохо так можно будет заработать. Ну, либо же кинуть на пост, и пусть немного у нас она попосится, тоже покачает. Так что расчет, как вы видите сами, да, какой у нас. Скажем так, нота стоит 6 тысяч долларов, грубо говоря. Возьмите, сейчас ее разделите на 8 дней, и вы получите свой доход. Так что ничего сложного, как бы нету с расчетом. Но опять же, стоит учитывать того, что могут добавиться ноды, рой упадет, окупаемость увеличится. То есть всегда это берите все во внимание. А потом, чтобы тогда э, многие люди задают вопросы, почему я пишу такой колоссальный доход, допустим, в сутки. Вы просто берете, делайте расчет, сами можете его корректировать. Так что здесь ничего как бы сложного нету что у нас дальше, мы попадаем на CryptoBright ой, CryptoBright, извиняюсь, на Bitcoin Talk как видите, анонс 14 декабря уже почти 3000 просмотров данной темы, очень много сообщений тема активно, скажем так, развивается все у них работает отлично поэтому, блин ну, такая же информация, как на сайте так что можете ознакомиться так что давайте, мужики проект запускается такой, скажем так, грандиозный Бабки в него вложены хорошие. Я думаю на это можно будет тоже хорошо заработать. Так что дуем, покупаем монеты. Я лично для себя прикуплю. Покажу потом сколько у меня будет монет на кошельке. Ну а пока мои мужики на этом все. Пишите свои вопросы в комментарии. Поддержите лайком, подпиской на канал. Давайте всем удачи, всем профита. Всем пока.